Невероятно, но это факт. Против украинцев воюет самая тупая армия в мире. Пока путинские мародеры и убийцы стреляют по жилым домам и лишают жизней мирных украинцев, их самки и личинки нищают. Лишь за две недели после начала путинской спецоперации по уничтожению РФ зарплаты российских зомби уменьшились минимум в два раза в долларовом эквиваленте. Математика здесь очень проста. Скажем, если срочник, которого Путин послал на убой в Украину, или контрактник, зарабатывал 100 тысяч рублей, на момент вторжения это более тысячи долларов, то сейчас его зарплата минимум вдвое меньше. Путинские выродки тупее даже сирийцев или ливийцев, которых их фюрер Призвал для помощи братскому мифическому народу Донбасса. Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, ну что же, надо пойти навстречу на встречу и помочь им перебраться в зону боевых действий. Бункерный дед стал заложником своей лжи. Обесценил и обнулил одну из самых перспективных стран мира – Уничтожил судьбы миллионов молодых россиян, которые никогда уже не увидят мира и будут замкнуты в пределах фашистской федерации. Это исторический факт. В России предложили национализировать почти 60 иностранных компаний. Список претендентов правительства и генпрокуратуры направили общественники, как пишут известия в нем те предприятия, которые заявили о приостановке работы в нашей стране. Например, такие, Microsoft, Volkswagen и Apple. Как отметили авторы документа, иностранный бизнес закрывая предприятия в России, не выполняет обязательства перед потребителем, нарушает российское законодательство. А чего мы не национализируем просто такие, все эти склады, все эти магазины. Белорусские а, фабрики скопируют всю продукцию, конечно, которую на счет раз. Да, Кнопочку нажали и все. Что думаете о санкциях против России? Чему хорошим не проведут они, я думаю. Потому что у самодостаточная страна, я думаю, мы сами справимся. Ну, прыв, конечно, что санкции вводить-то? Это когда слабый человек хочет кого-то досадить, он начинает что-то ему вредить. Я считаю, что это несправедливо. Сейчас российская армия освобождает граждан России, которые находятся в республиках непризнанных. ЛНР, ДНР. И чем мы заслужили такое отношение от других стран, вот, ну, совершенно непонятно. Путин правильно сделал. Аначе бы тут уже два дня оставалось до вторжения. А эти националисты, вообще даже этих и индийцев, и тех уже гнобит. Пора ему, кажется, вставить по самому уши, начиная с 2014 года. К власти пришли бандеровцы. Нам такие в соседней Украине не нужны. Покатеряются и, и отдумаются. Вот и все. Цепную собаке лишь бы как-то укусить. Это американский и английский это самый, э, след. Не имется. Никак не имется. А эти европейские, все они перед ними, все шепчут. Не получается без оскорбления. Если они на всю голову больные, то тоже что тут. Что... Плохие идиотские санкции. Пускай они эти санкции все... Сами знаете, куда. Экономически это на нас, конечно, отразится, но мы все выдержим. Все будет. Если чего-то не хватит, Китай нам поможет. Даже так что рядом. Штаты нам не особо нужны. Ну что, вы, конечно, выстрелим. Нужно уяснить одну простую вещь. Страна, которую мы знали, как Российская Федерация, с ее достижениями, с завоеваниями, Международными связями в бизнесе, образовании, культуре, науке и спорте, с ее принципами, идеалами даже, простите, с островками свободы, с капитализацией ее компаний, с валютой, с вектором развития, с путешествиями и многим другим, так вот, такой страны, по сути, больше нет. Она просуществовала 30 лет. То есть и сейчас... Называется наша страна по-прежнему Российская Федерация. А в реальности мы уже две недели живем в другой стране. Вот деньги наши, валюта национальная, тоже по-прежнему так и называются. Рубли. Но это уже не тот рубль, что был до 24 февраля. Хрен знает, что это вообще такое теперь. Люди пишут. Да чего вы? Переживали такое. И хуже было. Возможно. Но что в этом хорошего? Кому от этого легче? Что хорошего в том, что я, например, пережил треклятое начало 90-х. А теперь вот мой сын, примерно в том же возрасте, должен переживать такое. И его сверстники. Тем более, что начало 90-х результат естественного краха предыдущей страны. И полный слом Житейского уклада советского человека, при условии, что тогда весь цивилизованный мир был с нами и протягивал руку. Пусть россиянин обыкновенный не поленится и поглядит в интернете, сколько сотен миллиардов долларов инвестиций в российскую экономику, в ее заводы, фабрики, производства вложили Америка и Западная Европа четверть века назад. В тяжелую промышленность, в автопром, в химическую промышленность, в легкую и пищевую. Сколько они дали рабочих мест здесь. Пусть россиянин обыкновенный вспомнит, как этот самый интернет вузы страны провел человек по имени Джордж Сорос, чтобы вчерашний пионер мир для себя открыл не только через журнал «Эхопланеты». И компьютеры Сорос тоже закупил. Пусть напряжется россиянин обыкновенный и припомнит, сколько взаимодействий было с лучшими институтами и университетами мира. Ничего этого больше нет. Другой мир, другая страна. Большими ржавыми пассатижами Владимир Владимирович нас курочил-курочил, да и отломал от евроатлантической цивилизации. И есть в головах российских обывателей такая мифологема о неком великом братстве России и Китая. И Китай теперь нам поможет. Китай спасет нас, все сделает, юанями засыплет, телефонами, компьютерами завалит, скоростные ЖД-полотна построит и поезда поставит, и мы будем ездить на скоростных поездах по маршруту Саратов-Шанхай и смеяться над американцами. Да вот только сегодня начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов сообщил, что Китай отказал России в поставке авиазапчастей. Россия будет искать запчасти в Индии и Турции. Наверное, в Стамбуле, на Гранд-Базаре. Да, и есть еще информация, что Китай сокращает поставки смартфонов в РФ. Ну, а смысл их вести в том же объеме? Рубль рухнул, былого спроса не будет. Сейчас новая страна должна заново спасаться, выстраивать совершенно другую политико-экономическую конфигурацию. Мы были Российской Федерацией, а сейчас по своей сути и по своим возможностям мы что-то вроде Российской Народной Республики, РНР. За что боролись, как говорится. Я обещал вам, что мы победим. Мы? Дебилы.